Привет, меня все спрашивают, лечила ли я свою розоцею лазером. Да, лечила, но мне ничего не помогло. Ну, практически. Первый был лазер, что-то типа фотоомоложения. Мне обещали, что моя розоцея станет намного лучше. Что оказалось неправдой. После 4-5 процедур с каким-то интервалом ничего улучшений никаких не увидела. Но я не стала им ничего говорить, потому что... Лазарь был полезен для лица в любом случае. Второй раз. Это было для розоцеи. И было очень больно. Один раз. Там, где у меня была розоцея, этот лазерь наносился. остались сильные синие пятна на две недели. Которые нельзя было замазать анальным кремом. Должно было все сходить натурально. Вот маленькое-маленькое улучшение я увидела вот тут. Там у меня... Красные такие такая сеточка и было маленькое одно пятнышко где-то пол сантиметра то есть помог аппарат чуть-чуть мне таких процедур надо 15-20 чтобы убрать полностью здесь сетку и здесь сетку удачи пока